И всем здарова, ребят, с вами я, Ванёк, мы с вами продолжаем учить людей не курить сигареты в GTA V. Потому что курение, это как бы оно очень-очень-очень пагубно сказывается на здоровье, на вашем, в первую очередь на вашем. Я же не про свое здоровье говорю, я... Да и не курю я, в общем-то. Этот байкер заролбал. Обдолбуш фигов. Ты гребный. Едь быстрее, Байкер. Обдобышь. Обдол! фигов. Если бы не то мне на дороге бы не становился, то я бы его догнал бы быстро, ну, как бы, кого винить, себя винить, просто назови свою цену? Нет, ты мне цену такую, баснословную цену, у меня, у меня цена 200 тысяч бакчинских, 200 тысяч долларов. Цена моя 200 тысяч долларов. Ты мне такую цену не предложишь. Ага. 2 долларов. 200 тысяч долларов, да. Вроде так и говорится это. Ну я что, я все сделал вроде как. Как по мне это все сделал я уже. подождем Эх, короче в эту амунацию заедем сейчас вот до этой амунации заедем ага лестер соединение эй лестер я готовы всю чувак. отлично я буду на связи и это это они эти присяжные, они должны были сказать, что сигареты не, сигареты не вредны. Именно наши сигареты. Сигареты компании Уинстон. Убей четырех целей. Принять. Ай, блин. Ну, не на. Ну, не на золото я сделал, потому что пришлось еще очень много раз это. Вы делать э, повторять короче По а повторение как бы это вы знаете это блин где ну тогда первым делом в амунацию пожалуйста идем <смех> так Безоружным. Лучше безоружным. Пока что, поехали. Здесь, я Не то, что я делаю. да А, амунация что, в зате... Река Занкуду. Амунация что, в зате... ушла, блин? Ну, тогда... Извините тут, ребятки. Пое... Так, а стопа... А, тут моя тачка. Вы сами видите, какая она, в каком состоянии она уже побитая, вся избитая. А, а на машине видно, что тут амуниции написана. Амунэйшн. Не, лучше доедь, доехать до этого, до ремонта и все. Так, стоп. Ребят, а здесь только тут Лос-Андс мы все. Здесь только до сюда надо ехать и все. Это будет очень долгий путь. Я вам честно скажу. Я вам честно откровенно даже признаюсь, мне даже врать не надо. Но тут очень много сюда. Здесь, собственно, даунтаун коп здесь лосант с кастом короче на лосант с кастома ребята мы с вами доедем ну не сейчас потому что ну, сейчас очень много машинки этой потребуется времени потому что ну она ехать хоть и может но разгоняться совершенно не может ребята короче давайте мы с вами прошли, мы с вами устранили эти три цели. И давайте, короче, ребята, давайте всем до скорых встреч. Увидимся с вами в следующей серии GTA V. Пока-пока.